привет ребята добро пожаловать на канал сегодня в видеоролике я вам расскажу как можно установить tiger trade как его подключить к бирже как настроить свое рабочее место чтобы можно было удобно торговать постараюсь сделать максимально быстро чтобы не затягивать ваше время ну и в то же время э, затронуть все аспекты первым делом переходим на сайт tiger trade, нажимаем здесь кнопку регистрация просто вводим свой e-mail и по сути нам больше ничего не нужно вторым делом мы сразу переходим на почту у нас появляется то самое сообщение нам сразу дают некий логин также дают пароль эти данные просто берем и копируем и вводим уже на сайте TigerTrade, чтобы просто войти на этот сайт. После того, как мы войдем, у нас уже появится лицензия. Это то, что нам нужно. Дальше нажимаем кнопку «Просто загрузить». После того, как вы это все загрузите, у вас уже появится вот такое вот окошко. Но у вас, возможно, будет чем-то забито, но чтобы сделать вот таким же, как у меня, пустым, просто нажимаете снизу вот этот вот самый плюсик, и у вас откроется новое окошко. Далее нам необходимо установить ту самую лицензию. Поэтому прямо сейчас копируем логин, сразу переходим в Tiger Трейд, нажимаем настройки параметры входа дальше выбираем крипто 1 и вводим здесь те самые значения например ввели крипто и дальше копируем пароль и во вторую вкладку вот сюда вот вводим пароль после нажимаем просто выходить автоматически проверить обновление и нажимаете кнопку ok после этого у вас уже происходит подключение биржи В следующий момент вам необходимо перейти уже на биржу binance дальше нажимаете вот на этот вот значок и нажимаете управление api после того как вы нажали на эту кнопку называете просто как у вас будет называться этот самый API ключ, он у меня будет называться Tiger Test, нажимаю просто API создан, после нам необходимо ввести код верификации, который пришел на электронную почту и также код с аутентификатора, нажимаю кнопку отправить и здесь у меня появляются два так скажем две строчки, API и Secret Key, дальше нажимаем кнопку редактировать ограничения и здесь включаем спотовую и маржинальную торговлю также ставим галочку включить фьючерсы, нажимаем кнопку сохранить после нам необходимо будет опять же здесь ввести код аутентификации После этого мы ввели опять код аутентификации и теперь можем смело копировать APK. Далее переходим в Tiger Trade, нажимаем кнопку файл, нажимаем кнопку подключения, настроить, здесь э, жмем плюсик, в моем случае это биржа Binance, э, вот список доступных бирж, которые вы также можете подключить. Нажимаю Binance, выбираю Spot, ввожу APK, далее перехожу опять на биржу Binance и копирую секрет Кей. Этот пароль я уже вставляю во вторую строчку и здесь я больше ничего не ввожу, я просто нажимаю кнопку ОК. После этого, как вы уже нажали, Здесь загорится зеленым Если все окей, Вы просто нажимаете кнопку подключить И по факту загорается зеленым И вы уже можете торговать Точно такую же процедуру проводим с Binance Далее добавляем фьючерсы Опять же возвращаемся Копируем APIK все то же самое, ребята, повторяем эту самую процедуру Отлично, теперь мы добавили и спотовый стакан и фьючерсный После этого мы уже можем приступать к торговле В моем случае я уже это подключил, поэтому эти два профиля я могу спокойно удалить Это можно сделать, просто нажимаете вот на этот самый крестик И по факту удаляете те подключения, которые вам не нужны Большая часть дела сделана, по факту осталось только настроить свое рабочее место Нажимаем первым делом э, открыть, нажимаем кнопку график Далее мы нажимаем кнопку открыть стакан и то же самое еще раз повторяем Открываем второй стакан Далее настраиваем уже как нам будет удобно Я лично привык, то, что у меня всегда стакан находится слева Поэтому просто зажимаю мышкой вот эту вкладку Нажимаю вот сюда и стакан у меня уже переместился Также делаю со вторым стаканом Точно такая же ситуация И по факту я уже более-менее как-то настроил свое рабочее место Далее нам необходимо открыть монету, которую мы будем торговать Нажимаем на эту самую папку, вводим название монеты В моем случае будет Koti USDT. Если у нас есть этот самый слэш, то это спотовый стакан Если слэша нет, когда на случае то получается фьючерсный стакан всегда в самом левом краю я привык держать фьючерсный стакан поэтому его прямо сейчас и нажимаю после нажатия у нас открывается такой стакан возможно он у вас будет выглядеть как-то иначе давайте сразу поставим по умолчанию возможно как бы он выглядит у вас примерно вот так то же самое повторяем с этим стаканом здесь у нас будет стоять спотовый стакан поэтому смотрим там где уже не подписано Binance фьючерсы выбираем также можно подключить биржу баббит в данном случае возможно у вас опять же стакан будет не так выглядеть как у меня Возможно, будет вот так, вот некрасиво. Ну и третье, то, что мы делаем, это открываем тот самый график. Я лично открываю здесь всегда фьючерсный график. Возможно, опять же, будет выглядеть не так, как на данный момент у меня, но сейчас мы смоделируем эту самую ситуацию. Отлично, все открыли, вроде как ничего не понятно. Первым делом сразу выставляем цвета, выбираем здесь букву А и также выбираем здесь букву А. Это сделано для того, чтобы когда вы вводите, например, вот здесь вот ту самую монету, чтобы монета автоматически сразу здесь открывалась на графике. Это довольно-таки удобно. Единственное, что то придется переключать, например, между монетами. Вводим здесь монету и вводим здесь уже спотовый стакан. И автоматом сразу график будет переключаться. Очень удобная штука по сравнению с искальпом. Далее, возможно, кому-то не понравится интерфейс, он захочет его сменить, поэтому нажимаем настройки, основные настройки и здесь можем выбрать. То ли выбираем светлую тему, которая может кому-то выедать глаза, потому что я в основном торгую в вечернее время. Я всегда выбираю темную. По сути, мне это больше нравится. Можете тут покопаться, что вам больше понравится. Далее, по умолчанию в Тайгер Trade есть звуковые сигналы, возможно, они кому-то будут не нравиться Можете их поставить, либо отменить Открывается вот такое вот окошко Можете поставить здесь галочку Тогда у вас будут сигналы, когда вы будете открывать сделку Когда вы будете закрывать Но мне это не нужно, поэтому эту галочку я убрал Далее необходимо разобраться с настройками стакана Чтобы это не было вот так вот безобразно Вот как у меня, например, уже настроенный стакан Здесь четко сразу видны крупные заявки, крупные объемы На которые можно опираться в торговле Поэтому переходим опять же на нашу не настроенную вкладку нажимаем вот этот вот значок, параметры стакана, и сразу здесь выставляем вот эти вот значения, галочки, которые не стоят. Также можно поставить эту галочку. Айсберги я себе лично не ставлю, ну и по сути вот эти вот две галочки тоже можно поставить. Также на первой вкладке я вам советую сразу поставить линейку, чтобы она отображалась. Я ставлю себе обычно в процентах, мне так удобно. Потом я вам покажу, что это вообще такое. Далее переходим в Кластера, выставляем то же самое здесь галочку. Можем выбрать другой какой-то пресет, который нам нравится. Я лично поставлю себе вот этот вот пресет, сразу второй получается, он мне более наглядно сразу отображает кластера, где проходят крупные объемы, куда мне стоит обратить внимание. Далее включаем вкладку торговли, я здесь значение PLN обычно выбираю себе в процентах, так мне лучше ориентироваться, опять же немного позже об этом поговорим. Ну и по сути остался самый последний момент, эту вкладку я просто закрываю и теперь просто навожу мышку над стаканом и вы видите, теперь когда я вожу мышку у меня сразу видны проценты, которые я могу заработать, то есть мне сразу видно сколько сколько у меня движения до заявки. То есть мне так уже намного проще ориентироваться. Это такие базовые настройки, плюс у нас уже сократились вот здесь тысячи. Если у нас здесь значение, допустим, 3928, здесь оно сократилось и выглядит уже более красиво. Последний момент, который нам нужно настроить, это наводим мышку над стаканом, зажимаем английскую кнопку H и просто крутим колесиком. Когда мы так крутим, мы сразу видим то, что у нас как бы сужается стакан. Если раньше там было, например, вот в процентах 0.0.50, 5, да, то теперь у нас стакан вот уже можно заметить там 0,3. По сути мы его немного сузили и заявки теперь уже отображаются более корректно, то есть нет такого, что у нас просто непонятно куда летает. Далее необходимо настроить объем, на который мы уже будем опираться. Опять же выбираем параметры стакана, смотрим по стакану, который у нас самый большой есть, я вот вижу 197 тысяч, просто умножаю его два раза и пишу объем полной шкалы. То есть если у нас там 200 тысяч, то буквально ставим здесь, ну, 400 тысяч. По факту теперь стакан у нас настроен он уже более грамотный мы сразу видим крупные объемы на которые можем опираться все уже по факту можем торговать вроде как красиво кластера красиво смотрится опять же выставляете кластера на каком таймфрейме будете работать я обычно выставляю себе 5 минутный таймфрейм так как торгую в основном на 5 минутных свечах следующий момент который вам необходимо сделать нажимаете на этот значок нажимаете параметры стакана нажимаете вот эту вот кнопку и пишите например название шаблона ну как вам уже нравится нажимаем кнопку сохранить и по факту у нас теперь есть шаблон чтобы настраивать все стаканы Нажимаем уже на спотовом стакане Параметры стакана Выбираем тот самый шаблон и нажимаем кнопку «Ок». Теперь и этот стакан уже у нас настроен. Но здесь немного объема отличается, поэтому обратно переходим в параметры стакана. И здесь видим крупный объем 400 тысяч. Поэтому уставляем в два раза больше. Это у нас примерно 800 тысяч. Теперь спотовый стакан у нас по сути настроен. Все вроде как отображается красиво. Но опять же у нас, смотрите, есть небольшая разница. Если я мышку здесь навожу от спреда примерно вот на это место, у нас показывает примерно там вот... 0,5%, да, то здесь когда я навожу примерно на такое же расстояние около 5%, поэтому опять же наводим мышку просто над стаканом ничего не нажимаем, зажимаем кнопку H и крутим колесиком так мы просто отбиваемся той глубины стакана которая нам нужна, чтобы уже более-менее удобно торговать, сейчас опять же немного нужно поиграться с объемами чтобы их было более-менее хорошо видно возьмем просто вот так вот рандомно я не знаю, около э, 200 тысяч ну вот вам теперь уже более-менее красиво стакан смотрится, если вы хотите чтобы у вас такие вот крупные объемы как-то подсвечивали стаканья другим цветом, чтобы на них прям сразу бросалось внимание, переходите в фильтры объемы, нажимаете здесь плюсик и нажимаете после вот эту вот стрелочку, и здесь вы можете просто добавить тот самый фильтр, где введете то значение, которое вам необходимо. Например, в данном случае будет примерно 180 тысяч, и эта заявка у нас сразу подсвечивается другим цветом. Вы можете выбрать любой цвет, который вам там понравится, можете красным, он теперь вот красным подсвечивается, зеленым. И эти крупные заявки сразу, могут отображаться у вас в стакане. В данном случае стоят это просто роботы, на эти заявки вообще не стоит обращать внимания, но сам факт, я думаю, вы уловили. Ну и последний момент, который нам нужно настроить, это сам график, чтобы когда мы открывали сделки, давайте вам на примере покажу, чтобы у нас отображалась позиция. Например, когда я здесь открываю сделку в лонг, у меня отображается то, что да, сделочка открыта в лонг, здесь я фиксирую позиции, ну и по факту, чтобы это было просто наглядно на самом графике. Поэтому мы здесь нажимаем второй кнопкой мыши, получается правой, и нажимаем вкладку торговля с графикой. Далее мы просто выбираем счет, через который будем торговать По факту у нас уже счет включен, можем это спокойно закрывать И теперь при открытии позиции у нас сразу будет это отображаться Мы уже подключили биржу, настроили такое рабочее пространство Поэтому можем по сути приступать к торговле Также я хочу, чтобы у меня отображался здесь объем кластера Поэтому опять же нажимаю вот на этот значок Нажимаю на вкладку «Кластер» и здесь выбираю вот эту вот вкладку, объем бара и дельта бара, чтобы у меня также отображалось чтобы я понимал, какие объемы проходят вообще в пятиминутной свечке, все окей теперь нам нужно разобраться с рабочим объемом вот нажимаем вот на эту вкладку, мы будем торговать через фьючерсный стакан, поэтому нажимаем эту вкладку, здесь просто ввести лот в USDT и сразу выбираем на какое количество в долларах мы будем заходить, например на 1000 долларов здесь можем выбрать на 500 долларов и когда мы просто будем на этой вкладке просто переключать вот э, на клавишах 1, 2, вот смотрите как будет меняться объем. То есть сейчас я нажимаю единичку, получается первый объем. Нажимаю двоечку, включается второй объем. Это очень быстро, очень круто меняется, по сути все мы настроили. Также выставим третий объем, буквально на 50 долларов, чтобы я вам показал, как можно открывать и закрывать сделки. Переходим в раздел настройки, далее выбираем горячие клавиши, выбираем на вкладке стакан и теперь э, ставим те клавиши, которыми мы будем торговать. Купить по рынку, то есть открыть сделку в лонг у нас будет кнопка Т. Продать по рынку кнопка Y, то есть это сделка в лонг. Развернуть позицию, то есть когда у нас сделка, допустим, стояла в long, мы резко захотели в шорт, там поменялась ситуация, у меня будет кнопка R. Закрыть позицию, кнопка D. Снять все заявки, которые стояли. Это, например, кнопка пробел, э, торговля мышью LKM, покупка. Короче, можете настроить все так, как у меня. Стоп-лосс и take-profit на кнопку C. Установить стоп-заявку на кнопку V. По сути, я сделал все так, как у меня было в терминале C-Skype. Больше я никаких здесь настроек не ставил. Теперь давайте протестируем, как это вообще все происходит. Сейчас я переключился на 15-секундный таймфрейм, чтобы вам было максимально хорошо видно, как открываются сделки. Например, переходим на стакан и хотим открыть сделку в лонг как вы помните это у меня кнопка Т. просто навожу мышку над стаканом вот держу мышку и нажимаю кнопку т в это время у меня открывается сделочка в лонг сразу у меня обозначается на графике вот та самая ситуация где я открыл ту самую сделку если вы хотите чтобы этот треугольник отображался зеленым как он у меня отображается нажимаете вот эту вот шестеренку опять же потом настройка темы опускаетесь в самый низ и меняете здесь уже цветовую гамму как вам удобно вот например если вы из этот цвет на зеленый, у вас, пожалуйста, уже будет зеленым отображаться. Красным, пожалуйста, будет красным. Ну, в данном случае оставим зеленым. Получается все. Мы вроде как настроили, как закрыть эту сделку. Как вы помните, сделку закрыть прямо по рынку, это нажатие кнопки D в моем случае. Оно у вас может быть по-другому, но в моем случае нажимаю кнопку D, просто закрываю позицию по рынку. Вот у нас появился тот самый красный треугольник. Открытие, закрытие позиции, Ну, по сути, все. Следующий момент, чтобы мы сразу видели, сколько мы потеряли, либо заработали на этой монете. Вот заходите на фьючерсный стакан Здесь есть вот такая вот вкладочка Нажимаете и сразу у нас отображается Результат по этой вообще монете За один день Получается пока я примерно в минус 2 доллара Далее, если я хочу открыть сделку Например в шорт Как вы помните, у меня это кнопка Y Навожу мышку над стаканом и нажимаю кнопку Y В данном месте я открыл сделку в шорт То есть на понижение И по сути все, жду своего понижения Далее, как нам закрывать позицию частями Многие мне спрашивали, как можно зафиксировать частями позицию не всю сразу, потому что когда мы нажимаем кнопку D, у нас просто сразу вся позиция фиксируется вот в этом вот месте. Ну допустим, мы открываем сделку в данном месте в шорт то есть здесь мы открыли сделку в шорт цена у нас идет на понижение мы хотим часть зафиксировать здесь часть хотим зафиксировать здесь ну и последнюю часть хотим зафиксировать вот здесь давайте рассмотрим как это сделать сразу переходим в стакан и как мы помним у меня рабочий объем вот примерно 50 долларов я хочу на 100 долларов зайти в эту позицию поэтому дважды захожу по рынку в шорт все зашел и как вы помните у меня позиция открыта на 100 долларов чтобы зафиксировать ее частично я могу фиксировать по 30 долларов Поэтому выставляю, например, здесь 30 долларов, выбираю этот самый объем и сразу выставляю лимитки. Как эти лимитки выставить? Вы просто наводите мышкой над стаканом и вот этой вот кнопкой мыши получается правой просто ставите первая лимитка, допустим, здесь у нас вторая лимитка и здесь третья лимитка. Как вы помните, открывали мы сделку на 100 долларов, сейчас у нас получается 30, 30, 30, 90. И как выставить Take Profit? Take Profit можно выставить кнопкой C, зажимаете кнопку C и нажимаете правую кнопку мыши. Все, теперь у нас стоит здесь Take Profit. Как поставить Stop Loss? Stop Loss можете вот выбрать здесь, вот здесь, например, поставите себе Stop Loss, он у нас сразу отображается либо можете его э, поставить уже вручную опять же наводите мышку над стаканом зажимаете кнопку c и ставите здесь стоп лосс правой кнопкой мыши все теперь у нас открыта позиция здесь стоп лосс здесь у нас первый тейк здесь у нас второй тейк э, третий тейк ну и здесь уже у нас полностью закроется позиция вот у нас цена хорошо пошла на понижение первый тейк у нас сработал второй тейк у нас сработал потом как нам допустим можно тянуть позицию мы просто дважды нажимаем на стоп лосс и теперь у нас стоп-лосс будет автоматически подтягиваться за ценой. Если цена откатит, нас просто закроют по стоп-лоссу. Но если цена будет дальше падать, стоп-лосс будет сам автоматически перетягиваться. Это очень хорошо в том плане, когда мы не знаем, например, насколько у нас будет пробой в ту или иную сторону. То есть пробой идет импульсивно, у нас стоп-лосс постепенно подтягивается и закрывается вроде как в самом лучшем месте. Это не всегда есть хорошо, но во всяком случае такая фишка в тайгер трейде есть. Вот сейчас наглядно было хорошо видно, как у нас смещается стоп-лосс. Вот вы сами видите, как он постепенно идет просто за ценой. И сейчас цена уходит у нас вниз и сделка закрывается по сути по тейк-профиту. Все, по сути мы эту сделку отработали, там что-то даже заработали, это неважно, точка открытия, постепенные тейки, всю позицию зафиксировать, сразу видна чистая прибыль, ну в данном случае убыток, пока я тут посидел, э, для вас немного потренировался, если вы не хотите открывать сделки по рынку, хотите открыться прямо в определенной цене, например 0, 30, 30 или 0, 32, 20 поэтому если хотите открыть сделку в лонг, то просто нажимаете правой кнопкой мыши вот в это вот место, здесь у нас уже становится заявка и когда цена дойдет до этого места, сделка автоматически откроется в Long. поэтому выставляем заявки если хотим частично набраться опять же выставляем вот такие вот заявки и цена постепенно вот нас будет набирать чтобы убрать эти заявки нажимаем просто вкладку пробел если хотим открыться по отложенным заявкам уже в short то левой кнопкой мыши уже выставляем здесь вот эти вот самые заявочки то же самое только левая кнопка мыши получается чтобы убрать опять же кнопка пробел если хотим открыться в лонг, но не нажимая на какие-либо клавиши правая кнопка мыши сверху вот это вот Рядом. вот Просто нажимаем, сделка открыта уже в лонг Чтобы открыть сделку в short, то же самое. Просто нажимаем снизу на левую кнопку мыши. Надеюсь, я вас не запутал со своими вот этими словами. И дальше, чтобы закрыться, кнопка D. Вроде как все настроили, но остался буквально один штрих. Это для тех невнимательных ребят, которые до конца не досмотрят. Нажимаем вкладку настройки, далее опять же параметры. Выбираем вкладку торговля и выставляем серверный стоп-лосс и серверный тейк-профит. Зачем это делать? Чтобы в любом случае у вас работал. Тот, тот самый стоп-лосс, потому что многие ребята не ставят вот эти вот галочки и потом просыпаются, а у них не сработал э, стоп-лосс, они сидят, все их ликвидировало, поэтому эти две галочки обязательно ребята ставим, рассказал вам вроде как все быстро, не знаю насколько быстро это получилось, ну и дальше вы уже сами под себя подстраиваете, я лично вам показал такой вариант, у меня такой вот вариант просто сидите, балуйте с настройками как уже вам будет по цветовой гамме более красиво, мне лично вот такая вот гамма нравится, менять свечи просто заходите вот в эту вот шестеренку параметры графика, точнее не параметры графика, а настройка темы и меняете вот и свечи, какой вам там нужен цвет. Выбираете зеленый и, пожалуйста, у вас зеленая свечи. Я думаю тут уже ничего сложного, просто дело вкуса и опять же, потом ребята самое важное, заходите в файл, нажимаете вкладку конфигурация и нажимаете вкладку сохранить. После этого сохраните на всякий случай, если у вас летят настройки, вы просто нажимаете файл Конфигурация, нажимаете вкладку загрузить и загружаете уже все свои базовые настройки. Далее, чтобы Менять монету, просто зажимаете сюда Вводите ту монету, которую хотите торговать И по факту все Всем большое, ребята, спасибо за просмотр Надеюсь, видео для вас было полезным Обязательно ставьте свое мнение в комментариях Поставьте лайк like. Всем удачи, всем профита, всем мира Всем добра и всем пока